Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Тяжелый немецкий танк 10 уровня Е100 Карта Перевал, игрок Зельда Не, ну если честно, форменное безобразие происходит Посмотрите на миникарту Е100 приехал сюда в гордом одиночестве Большинство союзников вот как-то там в центре Засело, да, ну в надежде, что на перекатке получится Кого-то подстрелить, а дальше что делать? Первый выстрел и сразу же получает СТ-1 пробитие на 648 единиц. Ну, слабовато, но сколько есть. Там уже он ружка стоит, союзная, слившаяся счет. Кстати, 1-1. У противника зато минус кранвагон. Кранвагон-то уж всяко будет, <с -2> получше. Здесь чё, кроме СТ-1, больше никого нет. Так бывает. Ну, СТ-1, конечно, теперь не захочет выглядывать. Тут, надеется, ЕС сотмут остается, Только что он там был не один, и кто-то другой поедет вперед. А может быть так, что СТ-1 там в одиночестве? Ну, ЕБР не считается, он уже мог уехать вообще на другой конец карты. Нет, вот выглянул СТ-1. Выглянул, выстрелил, спрятался, Е-100 промахнулся, но от арты чемоданчик на 188 единиц получил здесь Е-100. причем сразу две арты сюда стреляют. Даже нет, три арты! Ну уже две тысячи заблокированного урона. Опять нет попадания Там еще Е-50 несется Уже не больше половины прочности Е-100 потерял Если что, даже и прикрытие помочь некому Ну если только арта обратит сюда внимание Все Счет, ну, 3-4 Е-50 делает выстрел И сразу же предпочел ретироваться Понятно, там от Е-сотово. Одно пробитие может лишить тебя сразу половины прочности. Если Альфа, конечно, пройдет. Счет 3-6. Ну, не половину прочности, но все равно неприятно, согласитесь, получать такие плюшки. Никто, никто тебе не поможет, е Подъезжает здесь СТ-1 вот, арта, добейте Е-50 -го. Что вам стоит? Голдой не, при, не пробивает По-моему, надо Е-50 уничтожать А потом в клинч с СТ-1 Ну или как-то тут из-за камушка ромбиком пытаться Счет 5-7 а Выглядывать опасно Там вазик, который уже один раз на 700 с лишним пробил Я вот сейчас не пойму, что, союзная арта оглушила Есоту, да? Потому что у вражеской, мне кажется, сюда прострел стопудово нет. Просто, ну просто никак. Танкует Есоты уже 4000. Ну, арта, как бы, ну не сказать, что она особо здесь, конечно, помогает. Ну что там, СТ-1, блин, что-то мялся, мялся, ну не знаю, ну в НЛД выстрели что ли, или вон в планочку эту на башне, она тоже пробивается. Пытался с борта заехать, в итоге так ничего и не сделал. А вот и ВЗ, обмен выстрелами, это можно сказать, сейчас Е100 отомстил. Опять там арта, что-то пытается сделать, урона нету, ну, оглушило. Вот надо, ну, пока оглушенный ВЗ надо выкатываться. Есть пробитие. Надо было, да, немного вот в этой ситуации быстрее реагировать. То есть, вот, пока ВЗ был оглушен, надо был выкатываться, делать выстрел и вообще вперед. Да, он бы и крутился медленнее из-за оглушения. Можно было с борта заехать, он бы, может, и развернуться не успел бы. Но, если честно, правда, может, я и ошибаюсь, потому что не знаю, насколько УВЗ <по -по -по -по -по -по -по поворот быстрый, потому что на этой технике не играл, да и не так часто он в бою, кстати, встречается. Вообще эти ПТшки не особо популярны. Оп! Чарфутур. Хотел. Хотел арту уничтожить, а тут оба такой прилетает снаряд. Ну, две СТшки шотные. Лорейн. Лорейн тоже шотный. Ну, в общем-то, и арта, как и все три штуки. То есть все шесть оставшихся противников для ЕСОТОВа на один выстрел. Ну, там еще Т-95 может чем-то помочь. У него даже прочности чуть больше, чем у ЕСОТОВа. Ну, в процентном соотношении больше, а в численном меньше. Да, Это просто я посорел <laughs> на полоски прочности. Готово. Шкода вдвоем против пятерых. Из них Три арты. Хорошо, карта такая, где арте не особо удобно играть. Здесь не, не везде есть прострелы, то есть <смех> далеко, где они вообще есть. А иначе, да, на открытой карте вот так попадешь на тяжелом танке, где три арты все за заплюют по самой неболоси. Можно даже поиграть не успеть Там вроде кажется урон небольшой там Да, 100 единиц бывает 200, 300 И по полтысячи может выбивать А когда их три, это Очень быстро тебя могут Заковырять просто Ну, по-моему, 95 все, да. Так и есть. В одиночку Е-100 против пятерых противников. Ну, как-то, да, он там и на фланге на левом в одиночестве сражался, и в конце один в итоге остался. Он как бы вообще в этом бою <laughs> не ощущал никакой поддержки от команды, но там арта пару чемоданов на его фланге кинула. Ну, особо там... Помощи, я думаю, этой Есоты не заметил. Ну все, сидим в засаде, ждем, да, когда кто-то неаккуратный подъедет. Но противник может быть хитрее, да? Он может сейчас как-то поехать там через мост, по другому флангу вообще попытаться. Вон тут бац, вообще арта сзади несется. Готов. Осталось 4 противника Ну, наверное, они где-то далеко, да? Потому что учитывая и Лорейн, и ТВПшка с барабаном Хотя Лорейн 50 тонн Не помню, что вообще за танк Нет, у него точно барабана нету Да, это обычный тяжелый танк Готов, все Ну, еще 3 противника Опять ТВПшка где-то далеко. Вот будь вы да вот здесь вот так рядом, сейчас спокойно бы было время, пока есоты перезаряжается, выехать, разрядить свой барабан. А успел бы и разрядить и еще и уехать. Тут он камушка позволяет там как-то покрутиться, попрятаться. Летел чемодан мимо, успевает есоты здесь заехать за горку, за горку, за целую скалу. А вон она и ТВПшка наверху Ну правильно, боится, у нее прочность Там 81 единичка А вот туда уже, конечно, опасно е ему ехать, потому что здесь у арты Уже прострелы могут быть Ну ТВП что то прям как-то вообще, да? Ну понятно, ежу было Что сейчас е смотрит туда Ему даже своди сводиться особо Даже ждать не надо он, блин, берет, выглядывает сразу. Хоп и нету. Фигня делов, всего на 64 единицы. Да еще и без оглушения, да, это у нас такие фугасные снаряды есть, которые не оглушают. Но у них как бы урон потенциальный выше. Чуть-чуть ускорим, дабы не ждать Это слишком долго А времени-то остается мало Уже менее трех минут до конца боя Ну, можно, конечно, попробовать Встать на захват, на захват времени достаточно Сколько там надо -то? Минута 40. А тут, оп, одна арта есть Чё, Вторая тоже здесь на базе сидит Мне кажется, в такой ситуации Арте надо было проще, да? Вдвоем день через перевальчики Окольными путями и ехать на захват Просто, да, если думаете, о победе Вдвоем бы они, в принципе, базу-то явно быстрее Гесотов бы захватили. Если это они начали делать бы заранее, то уже как раз бы доехали. Но нет, арта предпочла. Вот одна, по крайней мере, здесь сидела, вторая, где непонятно. Возможно, просто решила остаться в живых, спрятаться и ничего не делать. вот так, кинуть чемодан на шару. Ну, Есотому смысла уже нету ехать вниз, есть риск не успеть. А так проще, да, вон 40 секунд и победа. Если, конечно, сейчас <смех> не зацепит ненароком. А Есоты, да, вот так прям переехал удачно. Как раз до этого он был в том месте, куда сейчас арта кинула. И сейчас бы могла сорваться такая победа. Остается 5 секунд, 3, 2, ну все.